Добрый день, друзья. Такой вопрос возникает частенько, и поэтому я решил озвучить эту тему. Если садитесь кушать, не надо смотреть на это. Вообще ничего не надо смотреть, когда садитесь кушать. Очень многие люди используют какой-то отвлекающий экран, что на что-то смотрят, когда кушают. Лучше всего кушать молча или в кругу семьи. Приятной беседе для хорошего пищеварения. Как говорила... Моя бабушка, не забивай голову глупостями, не порть себе печень. Вот. Значит, процесс, проблема это э, есть. Сегодня огромное количество специалистов, проктологи и другие э, разные товарищи, которые нам могут помочь справиться с этой проблемой. Но я вам расскажу, что нужно сделать, чтобы эта проблема не возникла. Это будут очень простые рекомендации. Я как тренер сталкиваюсь с этим регулярно. Люди за 40 90% не могут правильно сходить в туалет. И от этого, естественно, и другие проблемы возникают. Потому что одна проблема всегда, всегда тянет за собой другие проблемы. Не сходил в туалет, в кишечнике работает система нашего питания, то есть втягивается оттуда полезные вещества, передаются в печень. Как только начинается застой в кишечнике, то полезных веществ там нет, а организм продолжает работать, то есть втягивать, искать там еще полезные вещества и начинает тянуть токсины в печень. От этого страдает печень, от, этого страда... от печени страдает иммунная система и одно за другим тянет все остальное. Поэтому лучше с этим разобраться, сделать некоторые вещи и не возвращаться к этой проблеме и не обращаться к специалистам, которые, конечно, нам будут помогать, но, как мы знаем, специалисты нас сделают просто зависимыми от себя и мы потом используем их, в качестве решения постоянной проблемы, которая у нас и периодически возникает. Я скажу, что нужно сделать, чтобы эта проблема причиной убрать. Основная, Да, надо поня понять, откуда она взялась, эта проблема. Вы будете смеяться, но самая большая проблема – это унитазы. Не переживайте, я вам не буду сейчас советовать идти вырывать унитаз. Но, если вы обратитесь немножечко к истории, то вспомните, что раньше люди не пользовались унитазами ходили в туалет на дырочку, и проктологов, и всех этих специалистов не было, потому что они были не нужны. С появлением унитазов был такой один немецкий, один очень известный гинеколог, с которым я был знаком лично, когда я приехал в Германию, с ним познакомился, ему тогда уже было лет 90, так вот он предупреждал, но он говорил в основном о женщинах, то есть он сказал, когда появились только унитазы, он сказал, в появлении этого новшества через 10 лет, через 20, женщинам надо будет вспомогательное средство для того, чтобы рожать детей. 30% он назвал сумму, он ошибся ровно вдвое. Сегодня 70%, даже больше, чем вдвое, в 2,5 раза, наверное. То есть 70% нужно вспомогательный инструмент для того, чтобы достать ребенка, либо вытащить его, либо разрезать и вытащить, потому что сама женщина не может родить. И это причина появления унитазов, чтобы вы себе понимали, да. Я почему обратил внимание, я когда приехал, у него была ферма лошади, и я ходил там, катался на лошадях у него. И в доме у него не было унитаза. У него большой дом ни одного унитаза. У него были такие военные унитазы, которые ходить в туалет. Я говорю, что нету возможности поставить. И вот эту историю тогда услышал. Вот. Человек придрек это. Причина почему? Физиология, он, он объяснил почему это. Он говорит: у меня 5 дочерей, я понял, что у них будут проблемы с этим. У меня 5 дочерей, все нормально рожали. Потому что он не ставил дома унитаза. У остальных есть проблемы с. Вытаскивать надо ребенка. Физиология требует, чтобы женщина 15-20 раз в день присаживалась на корточки. Сегодня я как тренер, работая с женщинами, которые ну, после 40, минимум 50% из них не могут присесть на корточки. Они наклоняются. Не могут сесть полностью на корточки. Почему? Они делают это ежедневно. Молодые девушки, если это не делают, естественно, у них начинается застой кровеносный в малом тазу кровь плохо циркулирует и начинается отсюда начинаются все процессы у мужчин то же самое в принципе поэтому <coughs> самая большая проблема это унитаза но мы с этим ничего не делать поделать не можем мы не можем изменить сегодня цивилизацию поэтому мы делаем некоторые вещи значит Первая причина – это упражнения. Какие упражнения я делаю, какие я даю женщинам упражнения и мужчинам в том числе, это садиться на ягодицы, садиться и ходить по комнате на ягодицах. Ну или просто, если вы сидите даже в транспорте, везде надо делать эти упражнения. Сжимать ягодицы, расслаблять, сжимать, сильно расслаблять, сжимать, расслаблять. Это у женщин, к тому же, вот, непреднамеренное мочеиспускание уберет эту проблему. Вот, это упражнение. И то, что говорил господин Неумывакин, каждый день достаточно приседаний надо сделать. То есть, если вам природой дано, это как физиологический процесс необходимый, приседать женщинам, значит, надо приседать. Мужчинам, кстати, тоже надо приседать. Причем у женщин надо приседать иногда надолго, несколько раз или один раз в день. Да? Вот этот процесс надо возобновить. То есть, приседания... Утром и вечером желательно в течение дня. В течение дня, где бы ни сидели, на ягодицах можете сделать такое упражнение. Сжимаем ягодицы, разжимаем, сжимаем, разжимаем. Мужчине, еще можно встать, сесть на пол дома. Пришел домой, сел на пол и на ягодицах походил. Туда-назад, туда-назад, по комнате. Полы чище будут, более блестеть будут. А самая главная проблема вот эти вот уйдут. Но это не единственная проблема это одна из основных проблем застоя крови в малом тазу, но не единственное. Основная проблема – это отсутствие воды. То есть, как только мы перестаем пить достаточно жидкости, проблемы обезваживания, хотите, посмотрите, погуглите и посмотрите. У вас все, у большинства людей, которые не допивают воды или пьют неправильную воду, проблема с этим существует. Что такое проблема обезваживания? Кровь для того, чтобы циркулировала, она должна быть жидкой. Как только недостаточно воды, кровь становится густой, это и проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, все проблемы, связанные с кровью, это варикоз и все остальное это проблема обезваживания. Как только кровь становится густой, как только токсины начинают собираться, то есть токсины не выводятся из организма, там заводится Патогенная флора, начинают развиваться грибки, начинают развиваться бактерии, которые не должны там развиваться, потому что в кислой среде они развиваются. И вот это и начинается болезни. В том числе начинаются болезни застоя э, какательного процесса. А он, как я уже сказал, влечет за собой все остальные. Поэтому пять вещей. Вот после этого видео будет ссылка на видео, которое называется Концепция здоровья. Все по концепции. Напоите организм. Это вода не ту, которую вы покупаете в магазине, и не та вода, которую вы берете из-под фильтра. Сегодня очень много людей мне утверждают, что у меня есть фильтр, у меня хорошая вода. Фильтры все, все абсолютно, без исключения, чистят воду. Они не добавляют туда минералов. Они чистят как от плохих примесей, что необходимо делать, так и от полезных. Э Минералов, которые нам необходимы. Недостаток минералов влечет за собой все остальные проблемы. Поэтому фильтры не решают проблемы качества воды. Как мы решаем, посмотрите, как я уже сказал, это видео. Ну и разберетесь, захотите. Под видео есть телефон консультанта, свяжитесь и решите эту проблему. <coughs> не решите, ну, смотрите все наши проблемы это наши привычки которые мы сделали мы, мы начали привычно пить воду неправильно это вызвало вот эти проблемы надо решать или не надо решать сами если захотите решить решите итак Обезваживание, очистка организма, поскольку мы обезваживаем, у нас заводятся эти патогенные флора, надо от нее почиститься. Дальше питание, питательные вещества, какие есть, я вам даже рассказывать не буду. У нас есть сегодня огромное количество специалистов, к которым вы можете обратиться. Обращайтесь и разберитесь с питанием. Ну или обращайтесь, как я уже сказал, к консультанту, телефон которого вы найдете под видео, под этим видео в описании. Дальше защита организма и движение. Движение, я вам сказал, какие делать. Плюс к этому еще, когда, вот сейчас как раз я и скажу, как правильно какать. Когда мы напрягаемся и пытаемся выдавить из себя то, что выходит, мы забываем, что организм сам с этим прекрасно может справиться. Поэтому, вот обратите внимание, пошли в туалет. Я понимаю, что эта тема не, не, не обсуждаемая, но то, что мы не обсуждаем, то и является проблемой очень часто. Поэтому пошли в туалет. Напряглись, если не выходит. Напряглись, чтобы оно начало выходить. И перестали напрягаться. Дайте организму свою функцию выполнить самостоятельно. Он сделает. Он делал это до этого. Когда вы были маленькие, он делал без вашего участия. Потом вы выросли, начали помогать ему. Помогайте. Но не постоянно. Не, постоянно. не надо постоянно дуться и кряхтеть. Это ошибка. Если вы это делаете, то организм перестает эту функцию использовать самостоятельно. И чем больше он перестает, тем больше вам надо дуться и кряхтеть. Поэтому надо начинать постепенно возвращать функции организма ему, чтобы он делал это самостоятельно. Поэтому закончить хочу вот этими вот пятью вещами. Во-первых, разберитесь с концепцией здоровья, потому что это всегда будет. Какие-то проблемы возникать в организме будут, а это решение всех проблем. А во-вторых, запомните эти пять вещей. Дать организму это главное, главное. Качественную воду, качественную, не из-под фильтра, качественную воду. Мы используем коралловую, найдите аналоги. Мы используем коралловую, потому что это самый дешевый, природный, самый понятный и очень удобный вариант. Хотите, найдите другой аналог этого. Если он будет такой же эффективный и такой же дешевый, будет замечательно. Но вряд ли вы найдете, я как специалист искал и не нашел. Ну, может вам удастся, дай бог. Повторю, это буду повторять постоянно. Напоить организм, почистить, накормить, защитить, добавить движение. В принципе, это решает, и сделать это привычным. Повторяю, что-то уберете, не дадите воды, добавь, начнете движение, ну, начнет помогать, но не решит проблему. Хотите решить проблему, все делается в комплексе. Врачи нас сегодня разделили на системы, на органы, и очень им для этого удобно, э, ну, нами так, управлять. Но если вы хотите сами собой управлять, Сами, без помощи врачей, то тогда надо взять те вопросы физиологии, которые у нас организм может сам делать, и дать ему эту возможность. Добавив вот эти вот вещи. К сожалению, без этого сегодня невозможно. Мы не можем найти воду, ну, которая нам необходима, если мы не живем где-то в горах у источника. Мы не можем э, не чиститься, потому что если мы живем в городе, вы знаете, что происходит с питанием, закисляется организм, нам необходимо чиститься, мне необходимо. Я раз в полгода чищусь, в, в данный момент как раз. Мы не можем обеспечить организм питанием, к сожалению, то, что продается в магазине, не обеспечивает нас достаточным питанием, надо с этим разбираться. Мы не можем защитить организм, электромагнитный смог. Это информационные волны, это все то, что нарушает нашу ауру. Это все то, что... Аура – это фантомное тело нашего организма, фантомное, которое обеспечивает взаимосвязь фантомную между органами. Это наша аура. Сегодня надо ее защищать. Ну и движение. Делайте это, сделайте это своими привычками. Если сложно, обращайтесь к тренеру. Телефон, как я уже сказал, найдете под этим видео. С тренером вы это научитесь делать быстрее. Почему тренер лучше, чем врач? Потому что врач делает вас зависимым, тренер делает вас свободным. Тренер дает вам то, что вы делаете своими привычками. И как только вы эти привычки освоили и у вас начало получаться, тренер вам больше не нужен. Вы становитесь свободным. С врачом вы всегда становитесь зависимым. Медикаментозная зависимость – Знания вы только у врача можете получить, потому что вы не понимаете, что он говорит, как говорил Лер Толстой. Самый верный признак истины – это простота и ясность. Ложь всегда сложна, вычурна и многословна. Поэтому хотите упростить, понять и сделать – вот вам методика. Пользуйтесь на здоровье, будьте здоровыми. А я вам желаю хорошего настроения и хорошего дня. С вами был Александр Волин.